Всем большой привет. Мы сейчас с вами в районе Дубай-Харбор. Не путайте с Дубай-Крик-Харбор, это совсем другая локация. А здесь у нас круизный терминал и главная яхтенная марина Дубая. И сейчас проедет у меня какая-нибудь очередная заряженная тачка и будет шуметь, и вы спросите, что ж я такую неудачную локацию для съемок выбрал. А, дело в том, что справа и слева от меня, я имею ввиду вот то, что сейчас прямо по кадру, а, и то, что за моей спиной, вы видите сейчас. Сильные мира сего паркуют свои фешенебельные яхты за многие миллионы долларов и, в общем-то, не очень хотят, чтобы непонятные ребята вроде меня ходили с камерой и их яхты снимали. И поэтому секьюрити, которые там дежурят, они очень быстро, быстро эти попытки пресекают. Ко мне раз пять уже подошли, я психанул, вышел уже, думаю, ну здесь вы меня вряд ли достанете. Вот, поэтому снимаем, пока, не, пока к нам никто не подходит. Что мы сегодня здесь делаем? Ну, конечно же, мы сегодня по недвижимости, как обычно. Дело в том, что здесь у нас есть шикарный участок, где уже стартовал проект «Шоба Марина». Соответственно, от застройщика «Шоба» на «Марине». да, Такое незамысловатое название. Но проект очень даже замысловатый. Проект обалденный. Мы сегодня будем о нем много говорить. Давайте начнем с локации. Мы сейчас окажемся с вами вот в той башне, это отель Мэриот, и а, я там был на смотровой площадке с клиентами. Оттуда очень хорошо можно эту локацию изучить, посмотреть на сам участок. Завораживающие виды, согласны, а, и на самом деле не менее они завораживающими будут из апартаментов, которые будут смотреть на эту сторону, особенно на высоких этажах. Но на самом деле фишка проекта в том, что вид у вас классный открывается не только вот в эту сторону, но и туда, на колесо обозрения самое высокое в мире, и даже назад на Марину, на саму Марину, на ее высотке. То есть все-таки есть в этом что-то, да? какая-то уникальная архитектура. Даже туда виды, особенно в ночное время суток, классные. А здесь у нас в ту сторону пальма, и получается, что если у вас средние или высокие этажи, во все стороны у вас обалденный вид открывается. Но прежде чем мы пр продолжим а, с вами разговаривать о проекте, а, хочу немножечко рассказать вот о чем. Прямо по кадру вы сейчас видите флагманский проект от EMAR, Бич Фронт. наверняка многие из вас это название слышали много раз. Проект действительно уникальный. Уникальность его прежде всего в том, что где бы у вас там не был апартамент, вы всегда в первой береговой линии. Потому что бичфронт это такая узкая полоска вдоль моря, шириной буквально в два здания. И получается, что либо с этой стороны, либо с той стороны вы вышли, и у вас море. Так вот расположен проект. Ну и также у вас вот яхт прям... Под окнами вы можете, там где-то купили там апартамент с балкона сидите, кофе пьете, смотрите, наблюдаете за своей яхтой. Прикольно. Но проект, он как бы далек от люксового по отделке, по оснащению и по самому формату. Есть определенные нюансы. Также все-таки нужно сказать, что там очень плотная застройка. То есть вы видите, какое количество домов. Сам, сам участок, э, полоска вот эта, она довольно узкая. но ну и когда все это уже обустроится, когда он заживет своей жизнью, там, я думаю, что будут определенные моменты, связанные с такой вот с сгустонаселенностью да, этой, этой локации. Э, могут быть какие-то пробки, еще что-то. Ну и какой-то эксклюзивности, уникальности там между домами все-таки по большому счету нет. Если же говорить о проекте «Марина от Шобы», то есть некоторые нюансы, которые делают его пожалуй, чуть ли не самым привлекательным проектом во всей Марине. Ну, во-первых, то, что я называю микролокацией, да, когда мы говорим о, по сути, одном районе, здесь есть разные здания, но вот конкретный участок, на котором проект расположен, он по определенным причинам более привлекательный, нежели какие-то другие. Все дело в том, что у вас здесь, по сути, отдельный свой въезд, то есть вы едете, поворачиваете направо, заезжаете к себе во двор, и вы не стоите ни в каких пробках. Вот э, отсюда, в принципе, хорошо видно, что Марина район густо застроенный, густо, густо населенный, и в часы пик то он страдает от пробок все-таки. Э, в целом там очень много туристов, но ну, не всем это нравится, особенно если там постоянно как-то приезжает жить. Здесь же ушобы. Особенность в том, что свой собственный заезд, и вы можете, не стоя в пробках, отдельно повернуть по развязке на а, круизный терминал, там Дубай-Харбор, так и написано. Вы повернули, откуда бы вы ни, ни ехали, и вот заехали сюда. А, если посмотреть вообще на все вот эти высотки, то они стоят по ту сторону от дороги, от проезжей части. Мы же сейчас, то есть за эту дорогу еще нужно перейти, и вы не можете перейти ее в любом месте, надо дойти до перехода. Мы же сейчас говорим о здании, которое расположено прямо у моря. То есть, как ни посмотри, ну, локация шикарная, и таких участков, наверное, практически уже не осталось. Ну, вот в таких развитых районах будут появляться, конечно, какие-то новые со временем, но так, чтобы уже в каком-то шикарном развитом районе взять и воткнуть сейчас здание точно, это сложно сделать. Вот а здесь это удалось. Ладно, возвращаемся к нашему проекту. Сейчас я покажу вам шоурум, я там снимал его буквально на камеру сотового телефона, потому что вообще снимать там запрещено, но тихонечко, аккуратно. Это был шоурум даже не под этот проект, а под другой флагманский проект шобы, шоба Tower S вдоль Шейхзая, там такая свечка, где всего два апартамента по 500 квадратных метров на этаже. Очень дорогой проект. Такого закрытого типа, то есть вы не можете туда просто прийти и что-то там купить, вы сначала подаете заявку, если вашу кандидатуру одобряют, а это не зависит только от наличия денег у вас на счету, но и от каких-то других, как-то они там, в общем, смотрят, кого они хотят в своем комьюнити, кого не хотят, и в этом случае вам продают если они одобряют вашу кандидатуру. И шоурумы никакие там снимать нельзя, поэтому, ну, тихонечко я это сделал. А отделка нам сказали, что здесь будет точно такое же. Ну, возможно, ее, конечно, с годами доработают. Все-таки в двадцать шестом году, в конце 26 -го года комплекс этот сдается, и могут быть какие-то еще внесены изменения, но общее представление составить, я думаю, вы сможете. Очень круто. Изнутри все это выглядит как по качеству материалов, так и по качеству работы. Там очень сложно к чему-то прикопаться. Мы с вами сейчас переместились непосредственно к строительной площадке, к участку, где еще пока не начались работы. Выглядит он таким вот образом. Он реально внушительный. Я помню еще ходил здесь какое-то время назад и думал, как же так получилось, что в таком шикарном месте такой большой плод оказался не застроенным на сегодняшний день. Но в Дубае, как вы знаете, все поправимо. сейчас его быстренько застроят. Не так уж и быстро, как я уже сказал, речь идет о конце 26 -го года, то есть фактически через 4 года. Но проект масштабный, глобальный, и действительно быстро такое не реализовать. Но это же означает, что по законам дубайского рынка, пока строятся, у вас есть рассрочка, да, соответственно, на 4 года вы здесь можете рассчитывать на рассрочку, выглядит это так, 2% брони, еще 8% down payment. далее вы платите через 3 месяца еще 10%, ну и дальше по пеймент-плану он рассчитан таким образом, что за 4 года, там, по-моему, с ежеквартальными выплатами небольшими, у вас получается 60% от общей стоимости, и уже после получения ключей в конце 26 -го года вы платите оставшиеся 40%. А, схема такая. Если говорить о ценах, то минимальная где-то от 2 миллиона 900 тысяч дирхам за one bedroom, а two bedroom в районе 4,8. Ну и есть еще э, трехкомнатные, также будут пентхаусы. Э, ну по запросу, соответственно, всю информацию отправим. презентацию объекта, э, варианты цены, планировки и все, что с этим связано. Ну и давайте вернемся в целом к проекту. Я уже много говорил про локацию, и вы сейчас можете еще раз увидеть, что... Вот, смотрите, где едет автобус, это раз заезд, вот автомобиль едет навстречу, это два заезд. А, то есть здесь ну, реально удобно, вы нигде не стоите в пробках, не заезжаете куда-то вглубь района, вы просто с основной дороги съехали, нырнули, это круто. А, виды у вас, ну, виды вы уже видели выше, сейчас вот еще раз отсюда вы можете немножко оценить, какими они будут. Локация, ну, реально чумовая она одна из лучших в городе, безусловно. А если про сам проект говорить, то шоба в целом по качествам известна. Я думаю, что лишний раз представление компании не нуждается. Они как раз-таки во главу угла качество и поставили. А где бы они ни строили, у них ну, проекты действительно в своем классе всегда одни из самых внушительных именно по качеству отделки, по качеству применяемых материалов и так далее. Если они строят комфорт-класс, то вы можете быть уверенными в том, что это будет один из лучших комфорт-классов на рынке. Если это элит-класс, то, соответственно, думаю, тоже вы, соответственно, здесь на это рассчитывать можете. Само здание, вы уже, наверное, привыкли, что в Дубае не строят просто так. Здесь всегда есть какие-то фишки в архитектуре, всегда кто-то чем-то вдохновлен, да, Inspired by. Uh, у нас на маркетинговых брошюрах любят писать. Вот дамаг в последнее время вдохновляется драгоценными камнями со своими сафой, шик шиктауром, и так далее. Uh, Шобержа здесь uh, в данном случае вдохновлялась природой, uh, ветром, морем и изгибами uh, круизных лайнеров. Ну, так они написали, во всяком случае, у себя в промо-материалах, то есть вы его сейчас на рендерах видите по таким вот плавным формам и сгибом, да, это как раз таки об этом история, то есть такая очень морская, яхтенная. Я не буду сейчас уходить в какие-то слишком подробные презентации самого проекта с точки зрения инфраструктуры, которая в нем будет, потому что, наверное, здесь все-таки важнее, кто строит, где строит и как строит. Инфраструктура в общих чертах, она понятна, то есть будут, конечно же, Тренажерный зал, бассейны, в том числе они хотят сделать бассейн на верхнем уровне. Он станет одним из, одним из самых высоких в Дубае. Также будет коммерция на первом этаже, рестораны, бары, все в шаговой доступности. Ну и много всего-всего. На самом деле, окончательно, пока какой-то подробной информации с писанием об этом еще нет. Я думаю, что это в процессе будет много раз дорабатываться, улучшаться. Плюс за то время, пока они будут строить, будут появляться какие-то новые фишки. Короче, нет сомнений, что Шоба здесь, в своем главном проекте, реализует все по высшему разряду. Если вам этот проект интересен и хотите получить дополнительную информацию, оставляйте заявку, скинем дополнительно рендеры, презентацию и наличие. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до скорого.